На прием к врачу приходит дед и говорит, доктор, у меня проблема, ну вот с тем самым. Доктор, снимай штаны, сейчас посмотрим. Дед снимает штаны, а у него там хозяйство 70 сантиметров. Доктор, да какие тут могут быть проблемы? Дед, ой, сынок, старый я стал, крови у нас на двоих не хватает. Когда он встает, я в обморок.